всем привет продолжаем э, нашу работу с моделью в прошлый раз я вам показал как я сделал развертку одной из деталей этой модели и вот как она выглядит теперь то есть каждый вот этот элемент Uh, я ему назначил uh, модификатор AnurabW UVW и получается у нас такая вот развертка каждому этому элементу назначен uh, материал стандартный материал uh, вот вы их сейчас видите все Каждому материалу для удобства я дал название и это название будет высвечиваться у нас а, в Substance Painter который мы с вами будем текстурировать нашу модель то есть я сделал модель, сделал для нее развертку, разделил на части, сделал развертку применил материалы, дал каждому материалу название и в принципе э э модель готова для экспорта в Substance Painter. Выделяем все нужные нам запчасти этой модели. Ведро я не стал разворачивать, у меня где-то там есть готовые. Поэтому я его оставил. Ну, может быть, позже разверну. И жмем экспорт selected. Выбираем здесь OBG формат. Даем ему имя. И сохраняем. В этом окне я вообще ничего не трогал. Она идет стандартным здесь вот есть пресеты для забраша и других программ ну я оставляю стандартный нон жму экспорт и видим название наших элементов колесо балки и так далее жмем done и открываем substance painter <coughs> здесь мы создаем новый проект и здесь 1 вот графе выбираем для каких целей для какого движка то есть какой набор карт будет запекаться здесь по в стандарте стоит PBR я так и оставляю PBR Metallicraftness Затем нам нужно выбрать файл, который мы будем использовать в нашей работе. Выбрали. Документ Resolution. Это разрешение текстур в нашем документе, в рабочем документе, который мы будем видеть на на, рабочем, на рабочей поверхности этой программы чем он ниже, тем быстрее будет работать компьютер если у слабенький компьютер то значит, выбираем соответственное разрешение я ставлю 2048 это более-менее нормально мой компьютер тянет <coughs> если у вас мощный, можете ставить 4 здесь вот мы видим как будет запекаться Normal Map формате есть OpenGL и DirectX я оставлю DirectX но <coughs> оно как-то ну, изображение идет в самой программе а, по моему это попозже мы увидим а, то есть допустим если мы здесь запекаем и видим в окне а нормальное отображение нормальное то есть они где где есть углубление они показывают углубление они а наоборот то, если мы открываем, допустим, в программе Marmoset или в Unity, там, допустим, и там идут настройки OpenGL, то там будет просто перевернута наша карта нормально, она будет не углубление показывать, а наоборот выступ в том месте, где в модели есть углубление. Надеюсь вы поняли, что я хотел сказать. То есть для каких целей опять же такие если там э, идет отображение opengl значит запекаем в opengl но это в любой момент можно изменить если вы видите что при э, экспорте э, текстур в какую-то из программ в которой вы будете работать э, normal map отображается некорректно то всегда можно перепечь на opengl или на directx в зависимости от того что вы выбрались я выбираю сейчас directx <coughs> здесь вот можно добавлять готовые карты, которые есть такие как допустим, АО запекли где-то в какой-то программе или Normal Map и добавляем И эта уже карта будет применена к нашей модели у меня ничего нет поэтому окей OK. вот наша модель появилась в Substance. И там, где я давал название э, материалам, mm -hmm. вот они отобразились. Это удобно тем, что, во-первых, вы всю модель, э, можно видеть всю модель <coughs> в окне, и, э, э, значит, стиль текстурирования будет э, одинаков то есть один и тот же цвет допустим и задали там а, на поверхности из дерева там то есть видя всю вашу модель вы будете придерживаться примерно одного стиля и это хорошо здесь есть отображение 3d 2d что тоже очень неплохо допустим если где-то нужно какую-то часть там затереть там еще там что-то это а здесь добраться нереально просто то всегда есть текстурный лист который мы с вами делали э, в 3d max делали развертку, это он и есть итак начнем текстурить, вроде бы я все рассказал хотел вначале значит программа э, все вот эти окна они э, отлинковываются и можно перетащить куда хотите если вам это нужно то есть можно отлинковать куда-то переместить в нужное вам место и там уже заниматься Я настроил так, с этой стороны тоже есть настройки, это панели которые отвечают э, за настройки дисплея, я их не касаюсь, настроил один раз, и, ну, рассказывать я не буду потому что это очень долго и нудно и, и есть видео в которых это рассказано и на этом заострять внимание не стану, но если придется один из этих инструментов коснуться то конечно по ходу действия все это видим. у меня в основном здесь стоит э, свойства э, значит э, текстурирование альфа стейнсил, ну и все что здесь в этом слое э, свойствах положено слои то есть э, при текстурировании здесь используются слои накладываем один слой сверху другой и так далее и настройки настройки нашего отображения текстурной карты как мы уже в начале проекта делали э, разрешение выставляли здесь его можно поменять и то есть вы сделали допустим текстурирование э, в рабочем формате 20, 2048 и хотим посмотреть как же он будет выглядеть э, в два раза больше в два раза лучше нажимаем сюда и видим результат улучшится в два раза и вы сразу поймете что будет на выходе так что тут еще ну то все дальше мы, э, посмотрим по ходу что нам нужно делать сначала запечь э, ряд текстур которые программа будет использовать э, в работе при текстурировании она будет э, нужна, эти карты будут нужны э, при создании смарт материалов допустим или при э, добавлении каких-то определенных шероховатостей там поверхности э, слоев грязи и так далее но в основном используется при генераторах там царапин грязи ну и остального так и нажимаем break mesh maps здесь у нас есть будет запекаться карта нормальный и остальные карты ID это, это карта цветов которую нам не нужна потому что мы ее не делали она делается можно ее сделать в 3 d максе то есть нужно часть, каждую часть развертки допустим вот бревно там, да? чтобы эта карта заработала ее нужно покрасить определенный цвет и тогда здесь мы, допустим, выбираем определенный цвет и сюда на хотим наложить текстуру, допустим, металла и он, когда мы выберем определенный цвет, он именно сюда применится ну, как-то так вот она работает ID мы отключаем <coughs> у нас нет цветовой карты оставляем A.O. Курватура, позиция и тикность нормал ну нормал если мы сейчас запечем она будет пустая потому что ну мы ее все равно запечем потом поменяем если что. А, выход ставим 496 ну, вот здесь есть я ни разу не использовал 8192 может быть когда-то использую то есть два раза больше текстурный лист то есть я там делил допустим вот на раз два три 4 5 э, частей одну модель то при использовании разрешения в два раза больше текстурного листа можно сюда запихнуть в два раза больше деталей и они будут нормально себя чувствовать так значит здесь вот в этом окне при нажатии вот на этой иконке э, можно загружать э, для запекания нормалей ну и других карт а модель э, высокополигональная допустим мы загружаем сюда персонаж какой-то ну или допустим э, я бы делал э, всю эту модель в забраши или какой-то другой программе даже в 3d max то есть она э, выглядела допустим <coughs> обтекаемые здесь углы или еще как-то э, было бы э, по-другому выглядела наша модель и чтобы перепечь с нее э, карту нормалей э, нажимаем сюда загружаем высокополигональную модель и с нее перепекаются карты нужной программе это в основном normal map а о возможно запеклось бы. ну а курватура ну, в принципе все карты скорее всего не будем здесь долго лазить и у нас здесь выбор Байкал материал текстур сетс или бейт именно то что мы выбрали металл жмем Байкал, все нам пригодятся Карты большого разрешения. И их много, поэтому придется подождать какое-то время. Я записываю видео АБС, поэтому здесь, э, по-моему, нет такой функции, что поставить на паузу. В Bandicammy есть, здесь нет. В всяком случае я не нашел. Поэтому с легкостью эту часть можно перемотать. В БСК да, есть такая хорошая настройка, как а, то есть он поддерживает формат YouTube. Там не нужно долго YouTube мучиться для, а, для переделывания видео в свой формат. То есть БС уже максимально подходящий формат выдает. И YouTube его очень быстро. Им. каждая программа это по своему хороша но есть нюансы Была запечатана карта АО, Ambient Occlusion, то есть в местах пересечения деталей становится градиент от серого к черному. Чем глубже, тем темнее. так процесс завершен. смотрим что у нас здесь получилось э -э те которые карты мы там настраивали нету только но ну, оставляли для запрещения а нету только с ртд мап все карты очень удобно перенесены всех наших вот этих частей перенесены э -э здесь э -э в отдел проекта Сохраним наш проект с огромным большим... Э то есть с большим количеством текстурных карт и текстур в проекте он сохраняет очень долго и имеет достаточно большой объем. То есть при завершении э, найдите этот файл и удалите, потому что он будет весить очень много. <coughs> У меня там был файл 3 гигабайта. Ну как по мне это большой потому что если их скапливается, естественно, большое количество, то они занимают огромное место. сохранилось. Что же мы делаем дальше? Выбираем один из объектов, который нам нужен и вот в слоях мы начинаем колдовать. У меня уже есть свой готовый пресет, Я сейчас его найду. находится смарт материал. вообще эта программа достаточно прожорлива к видеокарте, к процессору, к памяти, поэтому чем лучше у вас это все и больше, тем быстрее будет она работать. даже вот э, за загрузка вот этих вот маленьких иконок занимает определенный ресурс, ресурс у компьютера так вот э, вот мой пресет вот dirt я уже сделал несколько моделей подобного типа и мне нужно чтобы был чтобы они были в одном и том же стиле это у нас балки то есть подозревается, что это все из дерева. И переносим этот материал Smart сюда. И сразу же видим результат. И нажимая клавишу C, мы видим наши слои. Вот они здесь отображаются. Высота, Roughness, Metallic, Normal. Норму мы запекли но она у нас пустая там поэтому запекать нечего было то есть мы не загружали высокополигональную модель а просто запекли ну, не нужно было это делать конечно но я сделал а здесь вот э, используется э, текстура модели которую э, легко можно найти в интернете то есть я подобрал как мне показалось, более подходящую текстуру дерева, в которой разрешение там было 3000 на 3000 и она тайленная. То есть, нету при тайлинге не будет у нее видны швы. Эту текстуру, такую текстуру можно сделать самому в фотошопе. Кстати, это неплохая тема для еще одного видео, которое можно будет записать отдельным уже уроком. Так, и смотрим дальше. Base call. Чтобы вернуться в режим материала, нажимаем M. Здесь материал. Ну или здесь можно выбрать, без разницы. То есть горячая клавиша M. Значит, как я сделал этот материал. Как видите, здесь несколько слоев. и каждый из них находится одним на другим, один на другим. Значит, в этом слое я использовал э, вот базовая текстура, то есть base color. Я э, э, талинный модель, это 3000 на 3000. Затем я сделал модель высоты, то есть я, по-моему, Photoshop ее загнал и там сделал ее бесцветной, черно-белой. И подобрал, как мне более менее понравилось ее э, перепады, цветовые перепады. То есть сделаю ее контрастность, не особо контрастной, потому что если сделать ее очень контрастной, будет э, ну, сильная, э, будет очень сильно заметно э, перепады высот и низин модели. И я сделал ее более такой не контрастной видите если еще одна из моделей еще одна из э, карт которые сюда э, поместил это roughness она точно же такая ну я и сделал тоже черно белый и подобрал там под нее определенные тоже градации серого черного мне ну, тоже не особо контрастные я ее делал вот загнал эти модели сюда и также можно сделать а, карту карту normal normal map тоже можно сделать из обычной а, карты в программе photoshop у меня есть фильтр а, от x normali от программы xnormal и там можно запечь с обычной текстуры uh, normal map это тоже можно показать отдельно uh, для как бы в догонку для этого видео тем кто этим интересуется не знает как это делать так вот здесь три карты у меня переходим дальше в слои uh, да еще одна тема не знаю, получится все или нет. А, здесь вот а, нажимаем правой кнопкой мыши и а, добавляем а, один из а, фильтров. Вот Add Level. Переходим на его свойства и видим здесь а, график, значит, и а, там можно изменить. Uh, я, значит, изменял uh, вот эту карту, вот эти карты uh, в Photoshop, не видя результата, который у меня получится. То есть я примерно бросил сюда и и все. Но можно пойти другим путем, то есть в просто сделать ее черно-белой и затем uh, перемещаем. <coughs> нашу карту в программу перемещается то есть по обычным перетаскиванием то есть мы берем файл зажимаем его и перетаскиваем сюда программа там задает несколько вопросов вы на все отвечаете да вот возможно если будет у меня с этим я столкнусь в этом видео то я вам это все покажу все показать невозможно потому что урок растянется на <coughs> долгое долгое время так и вот я добавил этот э, фильтр и здесь вот мы выбираем что мы хотим изменить вот допустим Base Color видите как он меняется то есть используя вот эти вот ползунки мы можем менять карту насыщенности и цветность и даже сделать ее черно-белой вот так действует этот фильтр очень полезная штука если нужно быстро что-то изменить также это можно сделать с картой высот, видите, да как изменяется, Пол полоза становится глубже, резче ну и так далее. С помощью этих ползунков все можно это проделать, <coughs> не выходя из программы. И а, все те карты, которые мы а, выбирали в пресете, когда мы создавали этот проект, то есть пибер э, э, карты, они входят вот сюда. Пять карт, которые входят в этот пресет. Всех их здесь можно регулировать. Ну, идем дальше. следующая у меня следующая карта это карта ао то есть ambient occlusion смотрим на нее что на себя представляет то есть она а, автоматически загружается из проекта карты которые мы запекли здесь то есть bake mesh maps она подгружается э, несмотря на то что э, сделал смарт э, материал э, совсем для других для другой модели где он тут есть смарт материал uh, вот он вот то есть этот материал был создан для другой модели но так как у меня модели все примерно э, одинаковых свойств то есть это будут механизмы и для одного проекта и ä, понадобилось чтобы они были <coughs> именно в одном стиле поэтому я создал этот материал и могу теперь штамповать эти модели очень быстро э, так вот подгружается эта карта развертки э, нашей развертки и запеченного ао сюда и здесь мы также можем э, регулировать я сюда добавил сразу же фильтр этот левелов он уже здесь настроен под э, те настройки которые я делал для другой модели вот. ну здесь тоже как же также можно поиграть и настроить когда э, по вашим предпочтениям пониманиям и так далее Следующая часть э, слоя это грязь. Также здесь не отключал ни одной карты, все они здесь присутствуют для регулировки. <coughs> Можно, конечно, отключать, потому что, допустим, рафность и металлик, э, ну это будет... Просто лишняя трата времени, когда мы будем запекать карты. Допустим, ну так как они в одном стиле, поэтому я здесь, наверное, <coughs> можно металлик убрать, можно не убирать. Даже не знаю. То есть видите, э грязь блестит. Чтобы убрать этот э эффект. Мы отключаем roughness и металл и все грязь больше не блестит. Но так как у меня в тех моделях тоже она включена и блестит, поэтому я оставлю. Регулировать э, этими ползунками ее можно. Видите, как меняется все. Также металлик. В любом случае, если при запекании э, металлик у вас будет просто черный черная карта ее можно не использовать потому что от нее никакого смысла не будет она просто будет подгружать э, если эта модель будет идти там в игру э, просто будет проекты весить больше а карта использоваться не будет поэтому ее можно будет в любой момент удалить если она будет не нужна но пускай лучше она присутствует потому что потом копаться где я забыл включить карту это очень назад возвращаться искать где что и как а, смотрим что здесь у нас в этом а, значит э, так э, э, здесь <coughs> просто сделал цвет грязи темный но сюда также можно подгружать и текстуру допустим у вас где-то есть хорошая текстура грязи. Вы ее сюда э, перетягиваете таким вот образом. И она будет отображаться. Там, где отображается вот, маска Покажет сейчас вот. Roughness. То есть в, это, в этих местах черных будет вот, видна ваша текстура. Вот, и там, где вот маска. Uh, вот, вот это вот uh, <кухи> uh, это у нас маска то есть я добавил add black mask нажал получилась маска и на нее добавил на маску на саму uh, metal edge wear то есть это генератор грязи сейчас нажмем еще раз Так, add generator добавить генератор появляется такая вот графа Переходим в Properties. Видим, здесь ничего нет. Нажимаем и выбираем нужный нам генератор. Или создаем свой. Вот этот вот ключ с карандашом. Или вот это вот. Можно сделать свой генератор. Но я выбрал вот этот. <coughs> Мне подходит. То есть он делает что? Он по краям э, физически трехмерной модели э, делает именно на, на краях, на углах, э, делает э, вот такие вот борозды. Выбрал я этот, допустим, он видите, он отображается, как он выглядит. Этот по-другому делает, это по-другому, это по-другому. То есть и таким образом выбираете э, генератор. Смотрим теперь на генератор. Все это вот я выбираю каждый слой, да, и нажимаю на property и смотрим, как он здесь его настройки какие, какие карты используются, какие не используются. Он использует ambient, курватур, Position, world space normal и э, всеми вот этими ползунками э, wear level мы настраиваем э, контрастность, количество грязи э, ее ну, там, яркость то есть э, различные параметры и все это отображается у нас в этом окне также все это видно на нашей развертки еще один момент при запекании АО есть такая функция которая отключает вот эти вот все пересечения с а, нашими остальными деталями но мне они нужны потому что а, показывает здесь мне это не для рендера а именно для игры то есть мне нужно чтобы Здесь были темные такие переходы, потому что модель сама э, предполагается в том виде, что она ну там типа старая такая в средних веках ее там создали когда-то там кто-то и вот, то есть все равно эту черноту не будет видно, но выглядит круто. Всеми ползунками этими можем регулировать. То есть объяснять здесь ничего особо нету. Единственное, что Трипланар это используется не UV-развертка, трипланар блендинг контраст, а внутрипрограмная тип наложения на нашу трехмерную модель. Ну так как у нас есть UV-развертка, поэтому. И использовать его смысла нет инвертировать можно и где то здесь есть трипланар если я его вижу то есть можно выбирать а, между UV разверткой вроде бы можно было здесь выбирать но я что то не вижу ну, не важно не будем лезть в дебри еще каждый а, из этих вот слоев и под слоев есть э, огромный выбор м, способов наложения то есть как видите overlay перекрытие screen мультиплей умножение и так далее нормально вот, я использую soft light но очень много различных способов как-то изменить нашу текстуру и то есть играться здесь можно бесконечно подбирать что-то и также есть как видите стопроцентное использование или мы убираем значит интенсивность этой карты значит paint я использовал ну ее можно удалить по моему использовал использовалась она для сейчас доступ ведь она удаляет. То есть э, в прошлой э, модели у меня была э, текстура. Мне нужно было текстуру и дерева и металла э, в одной развертке вот этой текстурной карте. У меня был и дерево и металл. То есть здесь я использую только одно дерево, и в предыдущей модели у меня была часть раз, э, развертки, развертки, была э, отведена для э, текстуры металла. Также туда его и, и яркость входила, там, и э, ну, все функции, которые э, соответствуют металлу, его там, отражающим способностям, глянцевости и так далее. Все это я поместил в один текстурный лист, поэтому мне приходилось пайнтом, э, э, регулируя вот эту вот часть. Если темная, значит он стирает. Допустим, если это банка, балка, мне нужна железная. То я стираю там и все э, моменты, которые я нанес с помощью... Э, предыдущих слоев и сюда наношу уже свой слой металла допустим выбираю его в материалах и сюда его помещаю и так как у меня здесь одно дерево поэтому мне этот paint не нужен и я его удалю ой удалю все посмотрим на что он тут влияет, сильно ли вообще, ну да все таки он влияет, удалим его не нужен в этой модели и в принципе вот этот пресет очень простой, его можно сделать как я уже говорил самому Как создать смарт э, материал э, самому Как я его сделал То есть постепенно добавляя все вот эти элементы э, У меня накопилось какое-то количество их И э, горячая клавиша То есть выделяем потом все вот эти элементы Давайте я вам покажу допустим такой слой вынесем их за папку, допустим я здесь что-то создал и нажимаем Ctrl D. Это он скопировал. Ctrl G. И он их помещает в папку. Мы ей даем какое-то название вменяемое. И нажимаем правой кнопкой мыши и здесь ищем. Create Smart Material. Жмем. И у нас видите появился folder 1. Э, таким образом создается смарт-материал, который вы можете использовать для своих проектов. Также здесь есть, как видите, и материалы, и смарт-материалы от э, самой от самого Substance Painter. То есть может, можете использовать что-то свое, можете использовать а, их наработки дело как бы <coughs> за вашим вкусом и что вы делаете удалим вот так быстро в принципе создается <coughs> материал смарт материал наш для нашей модели так продолжаем дальше здесь мы разобрались и в принципе остальные э кроме металла это все один и тот же материал я буду использовать и абсолютно без зазрения совести удаляем ненужные слои которые задаются автоматически и Ищем мой материал где он. Good dirt. Текстура здесь как-то не очень скелегла. В принципе, пойдет. Значит, э, ну, так там. Вот этот механизм я делал то есть у меня текстуры здесь развертка лежит одна на другой то есть они пересекающиеся и как видите они одинаковые вот я их сделал таким образом что потому что они как бы находятся внутри этого механизма всей все, все этой конструкции я особо внимания не будет привлекать поэтому я так сделал и они более качественные по идее должны смотреться чем э, все остальные э, элементы модели если вдруг там какой-то игрок забежит а внутрь этой постройки то возможно он увидит разницу но хотя сами подумайте когда вы играете в игру вы особо там э, рассматривайте кто там что на модели, затекстурил как. Просто играйте себе здесь Но все равно как бы м -м, краем глазом вы все равно замечаете, что качественно сделана там модель или нет. Это естественно заметно и остается э, впечатление о самой игре, самой модели. Хорошие или плохие. Ну, это уже, как бы дело такое так и дальше продолжаем металл пропустим пока есть крыша то же самое paint я удалю сразу же во всех можно пересоздать этот материал create smart material колесо внести сразу до его так, и вот мы видим как начинает выглядеть наша модель так substance решил сохраниться не спрашивая меня он это сделал очень быстро и теперь у нас остался металл металл я тоже где-то здесь создавал он мне называется этом и добавляем его точно так же как и дерево почему я металл сделал отдельно на отдельно, отдельную карту потому что мне очень хотелось о там развернута, не развернута одна деталь а нет развернута там просто я понял в чем проблема Просто мне хотелось, чтобы металлические части они выглядели более э, более правдоподобно. Вот какую цель я преследовал. <coughs> Значит, не зря называется это модель Weapon, потому что я делал тоже для другой абсолютно модели. И сейчас будем проверять, э, что нам А вот просто отключить а, часть с деревом потому что здесь тоже набор слоев там я делал а, значит а, мне другой нужно было сделать для другой модели там, чтобы был рисунок поэтому здесь можно просто удалить здесь нужно удалить paint во всех слоях. здесь нет. Так в большей части она у меня получилась ржавая. я использовал а, да вот здесь маска где-то перекрывает uh -huh. маску нужно тоже Здесь я использовал <coughs> стандартный э, то есть э, от substance painter по моему обычный материал там есть э, обычный материал сейчас я его увижу вот материал здесь тоже есть пресеты материалов различных и я здесь выбрал вот раст файн или растя и использовал его смарт -материале. вот как здесь допустим substance metal mod. то есть я взял обычный материал забросил его сюда поменял цвет на который мне как показалось подойдет и уже можем здесь играться различными параметрами. Он, он сам регулирует, какие мы здесь карты нужны, какие он использует. Если бы я его сам создавал, тогда бы я выбирал там. А так этот материал а, программный. И здесь, как видите, он... <coughs> Нужные ему карту использует. channel mapping так идем дальше а... значит что я здесь использовал я использовал маску, черную маску, и сверху добавил вот эту вещь, где она то есть слой заливки, который в свою очередь использовал Grundshpaint, карту грунтпейт короче вот эту карту которая находится в текстурах нет не в текстурах а в проц процедурных картах вот я, видите я перекрутил немножко и таким же образом я беру карту и перемещаю сюда и, используется, и использовал ее несколько раз вот scale, три раза ее отскейлил можно больше, можно меньше три по моему подошло более-менее более и э, значит, оставил ее в, в таком состоянии все это слои каждый слой выше он действует э, как э, главный то есть получается этот слой самый главный а, значит здесь просто цвета э, темнее светлее, и светлее э, то есть мет, ну, металлика получается а самый верхний слой я сделал Mm. взял э, значит материал э, Rust course и использовал также нажил сюда маску и использовал э, значит, э, генератор э, грязи dripping Rust Но мы сейчас с вами немного изменим модель, добавим сюда Paint, слой Paint. Переходим в настройки и так и проверяем здесь. Добавим сюда, глянем, что здесь получится. Add paint. Это высота. так это пока мы отключим, перейдем сюда да? Смотрим. Mm -hmm. то есть это uh, paint я хочу чтобы у меня появился вот этот вот цвет и металлические его свойства которые я здесь настроил добавляем и настроим кисть переходим в наши кисти и выбираем нужную нам кисть Пускай это будет дерт дерт 2 зажимаем кадр и э, зажимаем правую кнопку мыши и можно увеличивать уменьшать зажимаем кадр и э, правую кнопку выше и двигаем ее вверх вниз э, мы э, контрастность регулируем кисть, кисти то есть э, работать двумя руками только можно перейдем сюда и здесь тоже добавим uh, paint что-то мешает я не пойму тут видимо он, несмотря на то что отключены вот эти все детали он их видит все равно и невозможно ничего нарисовать Так, здесь у нас черные все. Приходим сюда. Здесь у нас.. Paint можно отключить, так как здесь включен этот грунт. Нет, пейнт все-таки оставим, всякий случай. Что-то он не хочет рисовать вообще никак. Давайте сюда тоже добавим грунт, что ли. Смотрим на материал, как, как выглядит материал. То есть поменял полярность э, с белого на черный, мы можем выделять нижние слои. Просто что-то я что-то запутался. Дрипин раз, давайте его попробуем заюзать. Да, вот, настроить его. то есть я хочу чтобы она выглядела ну как не то чтобы совсем ржавой но и были заметны и металлические части тоже но я не вижу чтобы она блестела То есть в нижних картах нужно повысить силу Рафнеса, то есть э, силу Рафнеса, потому что ну, совсем не видно, что это металл. Практически незаметно. Контрастность. А увеличим контрастность. Дейп интенсивность. То есть, если, допустим, вам <coughs> где-то не нравится, как сработал э, генератор, то можно подправить всегда э, слоем Paint. 80 здесь. Вот. Раз так и <coughs> убрали всю ржавчину. Опять же таки если она будет участвовать в анимации какой-то там вращаться то есть смысл если же она э, будет невидима то и конечно же, смысла нет ее там как-то по-особому текстурировать Поэтому, поэтому так Так, давайте посмотрим почему она не блестит как этого хотелось бы так переходим в настройки. Вот э, вижу хейдж, вижу roughness metallic какой-то я слой хотела сделать э, блестящим какой-то мутным вот таким матовым он там уже заметно видите да вот в этих местах а можно было сделать просто чтобы как однородный металл там присутствовал и все давайте усилим roughness становится еще выразительнее цвет то есть это как раз ну, блестящая часть должна да. присутствовать в тех местах где, допустим, вращение идет каких-то деталей металлических я не вижу я изменяю здесь что-то или нет Рафнесс, металлик маска нет, изменений никаких нет вот, я должен был выбирать не то выбрал пытаюсь что-то там здесь мы видим сразу же что нужно и использовать верхний слой paint чтобы проявилась а там я уже пере переделал на черный на белый то есть удаляем те места где мы хотим чтобы был блестящий металл допустим этот здесь удаляем здесь ржавчину таким вот образом Где подевалась кисть? <связать> <связать> так, где у меня эти штуковины? Вот Папа -папа. они. Здесь я не, не использовал, надо было, конечно, чтобы моя текстура пересекалась. Это экономия места, как я говорил, и более качественная текстура. И одновременно можно текстурировать тоже, ну да? совсем для ленивых. Но если, допустим, какое-то быстро нужно что-то сделать, то это. То есть нужно заранее продумать, что вы хотите. Составить свой пайплайн. То есть план действий. И тогда будет все быстро. Так. Вот у меня есть такая вот карта, да? Имеется в виду маска вот она. Сейчас я попробую перенести э, вот сюда. И посмотрим, что получится. То есть я хочу те э, наметки, которые я сделал, там, там, где по удалял ржавчину, да? Я хочу, чтобы эта карта перенеслась. на другие слои ну, хотя бы вот на этот uh, пробуем copy mask и сюда past into mask вроде получилось да Так. Получилось у ну, нас здесь матовая какая-то поверхность. Что у нас делает этот paint? что-то может здесь изменить или нет. Угу. Может. Угу. Здесь он делает а, блестящую такую поверхность, так ладно, отменим и перенесем эту же карту сюда. Посмотрим, что получится. как-то не очень вернем обратно все как было в трехмерном виде, <coughs> что здесь у нас, блестит или не блестит, блестит, там где надо, там где надо, А, то есть вот таким вот образом и делаются дела хорошо ну я вам э, показал процесс конечно э, не особо для начинающих но я думаю что разобраться можно в этом всем так как э, э, все это происходило на ваших глазах и не одну минуту как бы, все мои действия и движения увидели куда я нажимал и э, э, в любом случае я постарался, <coughs> насколько это возможно, рассказать, как я э, делаю текстуры. Вот, допустим, мы затекстурили, нас устраивает все, что мы здесь сделали. Но еще, конечно, подчищать. Вот здесь, допустим, с разверткой разберусь. Может быть, нет, не знаю. Видно будет. А, вот эти вот... Может, я оставлю их такими, не знаю. Это у нас кто? Механизм грязь. И добавим сюда Paint. Да. Можно чуть-чуть <coughs> его верхнюю часть, хотя бы немного изменить. Видите, изменяется сразу везде. Вот я кисти провел. Это значит, что у меня текстура здесь имеет пересечение друг с другом то есть один э, текстурный лоскут лежит над другим вот они то есть все допустим там сколько их 18 штук да. 18 вот этих вот э, штырьков все они лежат один над другим и проводя э, значит, кистью на них они все изменяются одинаково. Плюс в том, что это быстро, минус в том, что они все одинаковы. Так что вы, выбор всегда за нами, что мы хотим от нашего проекта. То есть почему я здесь это сделал так? Потому что это внутренняя часть машины, ее не видно практически. И здесь можно использовать такой прием. Экономить текстурное место. На верхнюю часть нужно очистить от, от мазута от этой. А нижнюю, ну вот так примерно скажем, да. да. Также и здесь я, они у меня пересекаются, эти текстурные. тарелки э, лоскуты текстуры, поэтому здесь можно сделать то же самое так, ну, ä, <свистит> продолжим сделали мы значит затекстурили нашу модель что мы делаем дальше дальше нам нужно запечь все эти карты и мы нажмем сюда файл и экспорт текстуры возлечится у нас такое вот окно выбираем место куда мы будем сохранять Выбираем разрешение, 4.96 я везде выбираю. Здесь также имеется возможность запекать по отдельности. Программа решила сохраниться тогда, когда мне надо для видео запечь по кому Решила сохранить. Ну ладно, подожду. Здесь выбираются опять же пресеты. Давайте посмотрим, какие тут есть. PBR, Metal, Rough. И здесь очень много пресетов. Вот Sketchfab. То есть, это известная платформа такая в интернете. Arnold Render. Карты для Arnold запекает. Различные здесь. Corona, пресет есть. CryEngine, Dota, K-Shot, MeshMaps, PBR, который я использую. Uh, Еще тут различные какие-то. Unity, вот 4, Unity, 5. V-Ray и V-Ray UDIM. Mm, можно использовать V-Ray. И, допустим, для хорошего красивого рендера эти карты перенести в, в, в Макс да, По-моему, в Max Или если у вас есть отдельный этот рендер, то туда. Перенести все это дело. И там отрендерить, выставить свет, цвет и все такое. И сделать все красивое портфолио ну а я делаю PBR Metal Rough Выбор, выбираю этот а, здесь вот выбирается Padding, то есть а, промежуток а, промежуток размытия текстуры вне а, вне а, развертки, так скажем а расстояние здесь можно выбрать не убирается не знаю ага. не, не на каждое действие но ну, я оставляю то что здесь есть делеction in find и жмем экспорт адрес мы выбрали куда она запечется и э, естественно этот процесс будет проходить какое-то время но я еще хотел вам показать одну здесь интересную штуку. Ну, по-моему, он ä, запекает текстуры здесь быстрее, чем для внутри, внутрипрограммной деятельности, которую мы вначале с вами запекали. Уже 23%. видите сколько весит э, файл substance painter 2 гига и больше он еще делает две копии уже 6 гигабайт <coughs> <coughs> вот наши текстуры как видите запеклась normal map и она выглядит очень неплохо хорошо И запеклись там, где нужно метал. Вот я Gold Mining machine metal. То есть название материал То есть идет название проекта, я так понял, Gold Mining machine. И название части разверты. Вот. Механизм, Beams. И ну, разные там, которые я переносил. Ну, вы поняли, да? то есть вот эти все части на каждую из них теперь есть развертка это будет использовано в материале то ли для рендера то ли для движка unreal или unity то есть при запекании выбирайте та платформа на которую вы ее запекаете и что я хотел показать еще Это здесь, значит, можно делать рендер. Допустим, сделали вы а, свою текстуру, и вам нужно сделать рендер. Выставляем как-нибудь красиво. И здесь вот есть кнопка, вот это. Вот. Жмакаем ее, и у нас здесь появляется рендер. Это у нас где-то у меня было название этого рендера. Я что-то не вижу теперь. Ирей. Вот название у Ирей. И мы видим, что получается очень быстро, но при э, настройках очень ну, слабых таких дается на рендер всего 10 секунд мы сейчас все это исправим и сделаем я вам покажу как то здесь все настраивается примерно я конечно не специалист вообще в этой программе но кое-что уже успел здесь разобрать и сам разобраться, сам кое-что понять и поэтому я вам показываю то что я знаю и умею так ладно environment, окружение, выбираем здесь я вот э, не знаю, выбираю студию какую-то из этих студий, ну, допустим, вот эту. Также зажимая э, shift и правой кнопкой мыши можно вращать лампу, ну, то есть как будет падать э, освещение на нашу модель. Выбрали, допустим, цвет. А, что у нас здесь еще? Яркость есть этого всего дела. только -то Так, освещения, текстуры. Это мы убираем, как бы, ну, задний фон наш. Если у нас была бы здесь другая текстура, ну, допустим, такая, то мы заменяем ее на обычный цвет. Можно это оставить немного ее покрутить там чтобы как-то свет падал интересно также модель можно поворачивать ну вот так будет вот. металл светится ну и скорее всего там Правлю много чего, хочу сделать там еще веревку, но это по времени, конечно, будет долго и нудно сидеть, это все, ну, в принципе, я быстро сделаю, но сами меня понимаете, это отвлекаюсь я на разговоры и мало что получается, но как бы в общих чертах я могу рассказать, и уже много чего рассказал, и просто бери, пользуйся. так подобрали значит мы там изображение которое нам нужно здесь настройки камеры настройки а, дополнительных эффектов там он может там светиться, там ярко но я этого делать не буду мне это не нужно но вообще можно разобраться конечно и все это использовать для какого-то красивого рендера ну если честно рендерить я не люблю я люблю чтобы оно быстро все сделала мне Показать это, допустим, заказчику. И, и все. Ну, конечно, копаться здесь можно долго, чтобы настроить. И, допустим, мы хотим настроить а, больше качества. И здесь вот есть есть такая вот а, всплывающее окно. И выбираем минуты, Допустим, 10 минут. И мы хотим еще изменить разрешение. Нажимаем сюда. Override. И я выберу... 2000 на 2000 сейчас изменится картинка вот она изменилась но ну, модель осталась как бы а, на месте <coughs> и выглядит неплохо и а, рендер уже пошел то есть а, также можно было настроить max mls samples чем больше тем качественней вроде бы так но я не особый специалист в этом рендере но я так думаю нужно конечно почитать ну скорее всего так оно и есть то есть то быстрее или 1000 сэмплов будет или 10 минут пройдет вот. и на 10 часов и будет вообще там очень классный, <coughs> очень классный рендер. Но мне просто показать вам и, допустим, заказчику, что я сделал, этого вполне достаточно. То есть мне не нужен супер пупер качественный рендер, просто показать общую картинку и и на этом все. Вот в принципе, что я хотел а, в этом видео вам показать и рассказать о, о Substance Painter. Е. Надеюсь, что многие из вас, может быть даже все, поняли, что я вам здесь показывал. Несмотря на то, что я, конечно, там в некоторых местах немного затупил и сбивался, но все мы люди, поэтому. Уж извините меня, но все мы примерно такие есть. Так. Ну а я... Ну а я, что же, не будем ждать, пока закончится рендер. На этом с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.